У меня отец строитель заслуженной России, а тут вдруг я чем-то улез с каким-то культуризмом, который ни денег, ни что за профессия. Он хочет красиво одеваться, красиво жить, могу, иметь красивую машину, красивую жену. Я... Понимаете, в чем дело. Чисто для себя я хочу выйти на сцене и покрасоваться. Это для собственного желания. Два-три месяца, по-моему, где-то так, я набрал 20-25 килограмм. А, да, я же тренируюсь на туражку. Мы просто спускались в свои подвалы, поднимали железо. Вот ты пашешь просто как скотина, приседаешь там, не знаю, там, жмешь ногами, что еще. ножки вот такие... Глупо просто на самом деле скалывать в себя кучу химии, надеясь на то, что тебе принесет это какую-то пользу. Только проблемы со здоровьем, только там ранняя смерть. Я всегда был, всегда будет. Это не избежать. Каких объемов как бы не добиться естественным путем. Наши спортсмены тренируются много, не успевают восстанавливаться, имеют просаженную цене. Вот эти чинтавры, которые стоят, они так не должны выглядеть. Это пляжный бодибилдинг. Если ты красиво умеешь красиво себя преподнести, то ты идешь в стоп. Попожрала, фотоконфтограмм накидала, то, да что молодец, и да все. Нельзя называться профессиональным спортсменом, если ты не зарабатываешь на этом день. Понимаю, почему уклоните в этом интервью, что я как-то ребят вроде как в профессионалы не отпускаю. Чемпионат мира был в 49 лет, чемпионат мира будет в 50 лет и, возможно, дальше. Форума секретного картина от Сергея Куваева. Ага. Так, а ты записываешь, да, все. Ты почему снимаешь все это? Но всякий пожарный. Ой, Я, честно говоря, сначала не поверил. Я думал, тут такое… А когда увидел, блин…